В эфире снова дискуссионный клуб по вселенной Гарри Поттера. После стольких лет всегда детишки. Вопросов, к моему удивлению, все еще гора. Прошлый выпуск вышел спустя полтора года после позапрошлого, и за те полтора года я накопил немало вопросов, на которые вот до сих пор отвечаю. Беда в том, что появляются все новые и новые. Хотя, почему беда бедает, когда вопросов нет. А когда они есть, это хорошо, значит Вселенная людям интересна. С вами вновь профессор Академии Паттерианы и доктор колдовских наук. Все или руки перед колдовством, да? Прекрасно. Приступим! Аврос первый, состоящий из четырех. Угу. Помнишь, в пятой части клуба был такой идиот, который предлагал убить Волдеморта в детстве и спасти тысячи невинных? Так вот, в шестой книге мисс Визли говорила, что вышла замуж за Артура во время Первой магической войны. То есть, если бы кто-то махнул прошлое и убил Темного Лорда, то семеро младших Визли не родились бы. И еще вопрос второй. Почему в пятой книге дети не жаловались родителям на то, что их откровенно пытает? Вопрос третий. Приори инкантантом возникает, когда у палочек просто одинаково сердцевина или только у палочек с перьями из одного феникса? Четвертый. Почему когда Регулас э, добыл медальон, не попросил Кикимера трансгрессировать оттуда вместе с ним? По поводу причины следственных связей. Да, именно так это и работает. И ты сейчас раскрыл только одну из них, самую простую. Поэтому как раз Министерство и бзит так строго за своими маховиками. Проклятое дитя – это полная чушня, но вот в качестве примера, когда Скорпиус с Альбусом впервые исправили, как им казалось, время, выяснилось, что дочь Рона, Роза, никогда не рождалась, потому что Рон женился не на Гермионе, а на Потил. И вместо Розы теперь существует человек, вплетенный в событийность, но которого существовать не должно. Это все, знаешь ли, очень опасно. Почему дети не жаловались на истязание? Вот честно, для меня это для самого загадка. Возможно, потому, что в тот момент министерство взяло Хогвартс под колпак, и жаловаться на эту розовую жабу было все равно, что жаловаться на министерство. Хотя согласен, отмаза вялая. Априори, инкантатом срабатывает у палочек сердцевинами из одного источника. Неважно, два пера из одного феникса или две жилы из одного дракона, главное, что один источник. Крайне редкое явление. А то, что было в фильме, это для визуальной эффектности сделали. Как всегда, наплевав на лор, на механику мира. Какой сюрприз, да? Почему Регалус не трансгрессировал <кх> вместе с Кикимером? Вопрос на самом деле интересный. Мне кажется, Регалус не подумал, что так вообще можно. Полагаю, это обычное явление в такой ситуации «беги, друг, я прикрою», да? В такие моменты человек, вероятно, не всегда ясно соображает. Тем более, Регулос был очень сильно морально подавлен. Далеко не все люди, в принципе, хотят после такого жизни часто кончать самоубийством. Да и потом, суть в том, что я не думаю, что Регулос Блэк действительно понимал, что Кикимер может вытащить его оттуда, спасти от инферналов. Как раз-таки вот в этом-то и вся суть, то, что мало кто знает, на что по-настоящему способны домовые эльфы, их недооценивают. За это поплатился и Сириус, и, возможно, за это же поплатился его брат, ну, в какой-то степени. Как Миртл за весь год ни разу не заметила, что из раковин выползает змея длиной 20 метров и шириной 5 человек. И если уж на то пошло, как Василиск влез в трубы, они ведь в лучшем случае с ногу толщиной. И как Василиск уместился в женском туалете при таком размере? Непонятно! Вопрос второй. Никто тысячу лет не видел диадему Кандиды Коктевран, но в замке все это время находился призрак ее родной дочери, и за тысячу лет только два человека, Том и Полуна, догадались спросить у нее о диадеме. Про Василиска. Во-первых, не забывайте, что туалет был специально спроектирован так, чтобы выпускать тварь незаметно для остальных. Во-вторых, не забывайте и то, что Дамблдор прекрасно знал, где вход в тайную комнату, или что, туалет весь год числится нерабочим просто так, что ли? Что до толщины, то тут все как раз таки правильно. В фильме показана толщина тех самых труб, по ним люди спокойно ходят в полный рост. Там два таких Василиска одновременно проползут и не коснутся друг друга». Ну а Миртл, она ж тоже не всегда бдит за происходящим в своем толчке. Да и потом, с определенного момента, ей, я думаю, была дана команда не замечать змею. Вот она и не замечала. Повторяю, Дамблдор знал, точно знал, что происходит и где происходит. Ему было важно, чтобы Гарри и компания сами нашли логово. Теперь про Диадему. То, что Серая Дама, или как она там звалась, это Елена Коктевран, не знал никто. Когда я говорю «не знал никто», я имею в виду официально. Возможно, кто-то и знал, но молчал, мол, ли. Флитвик вот наверняка знал, но и понятное дело, это вы видели Том и Гарри, и то только разговором с ней. Кто будет просто так, разговаривать с привидениями, выясняя, как они жили и кем были? Николас не в счет, он сам летал и всем рассказывал свою биографию. Про то, что Кровавый Барон убил Елену и был ее женихом, тоже, знаете ли, никто не знал. Так что да, как бы странно это ни звучало, за тысячу лет лишь двое наверняка догадались спросить дочь Кандиды о диадеме. Надеюсь, вам имя Кандида ухо не режет. Если режет, то равен равен клоу. Хорошо. Почему волшебники не создают броню? Что мешает им зачаровывать какой-нибудь бронежилет или, например, старый мундир на защиту от некоторых заклинаний? Я понимаю, что от всех заклинаний мира защититься невозможно, но хотя бы от самых распространенных и часто применяемых. Например, самая страшная Авадакедавра на недошевленный объект реагировала просто взрывом. Так, если между телом волшебника и заклинанием Авада будет находиться какой-то объект, волшебник не пострадает. Почему этим самым объектом не может быть броня, скажем, зачарованием, гасящим ударной волной, препятствующим перегреву? Начать стоит с того, что далеко не все заклинания вообще воспринимают неживую материю. То есть, вот летит пуля, она пробивает ткань. Потому что слишком быстро летит. Скорость полета высокая, и одна материя разрывает другую. Поэтому рубаха не остановит пулю, а бронежилет остановит, потому что плотность ткани сильно превышает возможности пули. Это так, вот сильно упрощая. А заклинание поражает не из-за скорости полета, а из-за своей сущности, причем магической сущности. Вада Кедавра — это магическая инвокация, отнимающая жизнь. Ее не остановит ни один бронежилет. Иначе бы вы до этого давно уже догадались. Поверь, маги не идиоты, жить хотят все. Другое дело — заклинание, имеющее физическое воздействие, например, редукту. Оно расколет бронежилет нахрен, скорее всего, с первого же раза. Зато вот обмораживающее, скажем, заклинание можно нейтрализовать доспехом. Но пользуются, как правило, всякими там парализующими заклинаниями, заклинаниями, наносящими увечья, да? Так что, вы, ах, обычные доспехи тут не помогут никак. Другое дело магические, вот те да. И тут начинается самое интересное. Вспомните слова Рона в седьмой книге, что, мол, гоблины не делятся секретами изготовления магических доспехов и оружия. То есть, в теории, такие доспехи должны прекрасно отражать заклинания, уж некоторые так точно. Это аналог щитовых чар. Фред и Джордж выпустили в шутку шляпы со встроенными щитовыми чарами и внезапно прилетел заказ от Министерства магии на эти шляпы. Потому что, как выясняется, министерские работники во многом остолопы, не способны даже внятный щитовый чар сотворить. Ну и на самом деле такой внезапный щит со спины это тоже всегда полезно. Так что в теории магическая броня есть, но как минимум в Британии она популярностью, видимо, просто не пользуется. Вопрос, почему сквибы не могут получать образование и работать по специальностям, не требующим прямого применения магии, например, зелье варенье, травология, руны история? Почему же не могут? Могут. Проблема лишь в том, что, чтобы совершенствоваться в этих знаниях, необходимо проводить исследования или еще какие-нибудь манипуляции, которые без магии видятся очень уж проблематичными. А зелеварение и травология так и вовсе требуют магических знаний. С чего ты взял, что они там не нужны? Напомню, в шестой книге на одном из уроков Слизнерта Гермиона колдовала над котлом. Руны, наверное, тоже, кстати. А вот история тут, да, эту даже призрак может вести. Даром, что не волшебник. Меня вдруг заинтересовала одна вещь, связанная со Старшей Палочкой, в чем именно состоит ее мощь. Насколько я понимаю, Палочка вообще в Гарри Поттере – своего рода проводник, помогающий волшебнику концентрироваться и колдовать с уменьшими усилиями. Но Палочка сама по себе магию творить не может. Я понимаю, в чем уникальность Старшей палочки. она будет подчиняться только если забрать все силой. В иных случаях она вроде как бесполезна. Но при чем тут мощь, мне непонятно. Она мощнейшая из известных катализаторов. Ну, скажем так, да, условно говоря, дает, скажем, плюс 5 касту заклинаний, в отличие от остальных, там, плюс 2, там, плюс 3, да. Ну, что тут сказать, вот она так сконструирована, технология магическая вот такая вот, мощная. Это можно сравнить, например, вот э -э, с пороховым мушкетом, который стреляет метров на 30, на 50, да. И есть еще современный пистолет Макарова, к примеру. Вот несоизмеримые, казалось бы, вещи, да, хотя по сути своей одно и то же. Вот примерно так. Мне стало интересно, как работает защита, отталкивающая маглов на их действия и порождающие факторы тех же взрывов или выбросов веществ. Если у них есть и такая защита, то при том же огромном взрыве, пожаре, водородной бомбе Uh, не останется ли зеленый клочок земли с Хогвартсом или Малфой Мэннером, косым переулком вокруг этого хаоса? И его обязательно заметят, uh, отталкивающий чары не Панацея, а если нет, то есть спутники. Да и... Господи боже ребят, ну запятые, да? Да и все же особняки магов не в своих доминах, как это любят описывать в фанпиках. Чего... Ну, вообще, смотри, я думаю, ничто не панацея, в том числе щитовые чары. Едва ли есть чары от какой-нибудь водородной бомбы. Другое дело, кому вздумается бомбить местность, которая числится пустышкой, водородными бомбами. Это бы, между прочим, очень дорогие бомбы. Магл, зашедший в круг действия чар, видит не то, что есть, или же забывает, зачем пришел. Еще один пример — это фильтр восприятия из Доктора Кто, когда в упор смотришь на что-то и не видишь этого. Или же психобумага примерно то же самое действие. И покидает вопрос, если после перемещения назад сломать маховик, то что будет? Например, Гарри и Гермиона отправляются в прошлое на несколько часов назад и решают незаметно сломать маховик э, у себя, которые еще не отправились. То что будет? Блин, вопрос задан так, что получается два вопроса. Что будет, если сломать маховик в принципе? Вот, я переместился в прошлое, сломал маховик, и что? И ничего, я сломал маховик, только и всего. Время закольцовано. Я тыживаю до момента своего отправления и все, живу как жил, только без маховика. Вопрос второй звучит фактически так. Я отправляюсь в прошлое и ломаю маховик, принадлежащий себе прошлому. Что тогда случится? Ответ таков. Ничего, ведь я не сумею его сломать. Время закольцовано. Я отправился в прошлое, значит маховик у меня уже был. То есть его никто сломать не сумел. Конечно же, допустимые отклонения, но они имеют катастрофические последствия, я о них уже упоминал не раз. Если маг является большим фанатом маглов и ему нравятся к примеру вестерны, мог ли он заказать себе аналог палочки, но в виде револьвера и эффектно использовать его? Ведь у каждого аналога палочки свои стили использования, и тогда получается, что если все правильно сделать, то можно не махать револьвером на манер палочки. Заранее прости, если опрос кажется тупым. Ну почему же тупым нет? Довольно интересный вопрос. В теории направлять магию можно даже из рук, минуя палочки. Из чего угодно можно. Но вот в чем загвоздка. Британских и многих других магов с самого детства учат пользоваться именно палочкой, а не револьвером. Это и привычка, и рефлексы, и психология. Да и потом, заказать он может что угодно, вот сделает ли мастер палочку в виде револьвера, это вопрос. Ты представляешь себе Оливандера или Григоровича, стругающего дубовый или ясневый револьвер? Я вот нет. Анимак — это тот, кто умеет превращаться в животное, правильно? Итак, вот суть вопроса. Если анимак очень долго находится в состоянии животного, то через какое-то время он должен будет превратиться обратно. Я знаю, что ты подумал о примере хвоста, он же долго находился в облике крыс в урона, но Короста же иногда убегал от трона не только в узнике Аскабана. Не для того же хвост убегал, чтобы просто проветриться, если он убегал перевоплотиться в себя и отдохнуть от длительного пребывания в обличии крысы. Так, а где то? Ну ладно, неважно. И еще, будучи в обличии животного, анимак будет испытывать дискомфорт от еды или передвижения. Или с перевоплощением анимак получит некоторые вкусовые предпочтения и полное удобство передвижения». Я думаю, в облике животного анимак будет испытывать дискомфорт, но чисто психологический, а не физиологический. Сознание в этот момент становится более простым, но все же анимаг остается человеком, и негоже человеку жить как крыса, собака или олень долгое время. Так что, чтобы не спятить, я уверен, ему приходится время от времени делать такие вот передышки превращаться обратно в человека. Это как постоянно ходить в ботинках, особенно летом, а потом на пару часов снять их и босиком пройтись по траве. Примерно вот так вот анимак себя ощущает, на мой взгляд. А в целом ограничений по времени никаких нет. До сих пор не понимая, как искажается душа во время создания крестража. Личность субъекта меняется определенным магическим образом, или это просто метафора, мол, убийца уже не сможет стать, считаться нормальным человеком с нормальной душой, в чем выражается хрупкость и половинчатость души в обычной жизни. Если крестраж был создан в 20-летнем возрасте, а маг умер в 60, он возродится снова молодым, как Том Реддл из дневника, или это был его фантом? А если сделать крестраж из новорожденного младенца, и тут же в нем переродиться, что станет с таким человеком? А если крестраж сделать из беременной женщины? Это совсем сложный вопрос рассуждать о душе и ее метафизических свойствах. Один ответ на этот вопрос займет целый ролик, и то не факт, что мы к чему-то вообще в принципе придем. Я не эксперт по душам. Ну, разве что по темным. Как бы странно это ни прозвучало, чтобы понимать такие вещи, необходимо быть верующим. Потому что для атеистов это будет чисто научный интерес к субстанции, которая не существует, как в случае с тем же личом, как таковым. Объяснить что-то таким людям о душе я не вижу возможности. Во всяком случае, сейчас. Ну а если брать упрощенную модель, то да, эмоции, рассудок, все это повреждается. Каждый раз по-разному. Я об этом уже рассказывал в одном из роликов по вселенной. Магическая сила лича возрастает, но, видимо, не в мире Патрианы. Тут сила остается такой же. Том Реддл из дневника был воплощенным осколком души. Если маг сделал крестраж в 20 лет, что, в принципе, возможно только в мире Патрианы... Ибо в других мирах нужен просто катастрофический уровень знаний и мощи, чтобы стать личем. Так вот, если Макс сделал крестраж в 20, он не умрет в 60, потому что теперь он как бы бессмертен. Если он погибнет в 60, то он вновь воплотится. В каком облике, это загадка. А обычно личь — это истлевший труп, как разуплотился, так и воплотился. В случае с Волдемортом было применено зелье, но, видимо, действовало все то же правило. Сделать Кристраж из живого человека также возможно только в Патериане, до этого прецедентов не было, но ну, по крайней мере, мнения неизвестны. Если вы помните, это вообще получилось случайно, и Гарри, при том всю жизнь страдал, испытывал дикие боли в шраме, но не более того. При возрождении Лич никак не уничтожает Кристраж, в этом и суть такого перерождения душа или ее часть остается нетронутой. Вот так вот. Это не кольцо Феникса, которое разрушается после твоей смерти. Вопрос такой, что будет, если во вселенной Гарри Поттера начнется геноцид магических существ, магов и всего, что с этим связано? Объясню подробнее. Предположим, маглы в один момент максимально объединятся, и им удастся устроить ад и террор магического мира. Отловят и истребят всех драконов, убьют кентавров, перестреляют всех волшебников и так далее. Важно тут не то, что это возможно или невозможно, важны последствия, в частности, лишится ли мир магических сил. Периодически в семье маглов могут родиться волшебники, но что с остальными существами, если они были уничтожены как вид? Появится новый уже существующего мира, или магия из данного мира уйдет навсегда?» Странный вопрос. Если пойдет дождь, пойдет дождь. Если начнется война на истребление, начнется война на истребление. Причем, на взаимное. Волшебники же тоже не будут сидеть просто так в стране. Они же тоже умеют замечательно убивать. Приходишь в центр управления, скажем, ядерными ракетами под заклинанием невидимости. Делаешь империю и наводишь куда надо, да? В общем, все закончится полным уничтожением человечества в принципе, я думаю. Или даже мира в целом, учитывая возможности магии и технологии, которые только что вот описал. Выживут только тараканы и дементры. Магия из мира никуда не денется, денутся только те, кто могут ее использовать. У Фогвардса имеется целая железнодорожная инфраструктура. Ну, как целая. Одна колея и две станции. А станции? Где же все-таки находится станция четверти? Можно вспомнить чары, которые накладывались на палатки во время чемпионата по Квидичу, но вроде не то. Станция находится в неком подпространстве, карманном измерении, либо людей переносит вовсе куда-то в сторону от вокзала на построенную далеко от глаз маглов платформу. Нафига оно вообще надо? <свят> Платформа находится в Лондоне, и возможность ее существования обусловлена целым рядом, Чар. Это и маглоотталкивающие заклинания, и заклинания незримого расширения, и прочие защитные заклинания иллюзии, ну и, конечно же, договоренность с властями страны. В целом, как раз подобное вот, наличие такой платформы и специального пути не выглядит чем-то из ряда вон, учитывая, какие в Патриане мы видели заклинания. В принципе-то, да? Что касается того, зачем это нужно, ну, трудно сказать зачем, но вот захотелось им. У каждой страны свои традиции, у каждого народов, скажем так, у каждых общин, например, у общины магов, свои причуды. А что если Гарри Поттер после его в кавычках, «смерти» в запретном лесу видел Дамблдора потому, что до этого использовал воскрешающий камень? Что ты об этом думаешь? Думаю, что это неверно совершенно. Он видел Дамблдора потому, что сам оказался на перепутье. Погибла часть души Волдеморта и потянула за собой душу Гарри, но сам Гарри остался при этом жив. Хотя, как сказал Дамблдор, он мог просто сесть на поезд и уехать, то бишь принять свою смерть. А воскрешающий камень, если что, никого не воскрешает. Он вызывает эхо, тень не более. Об этом тоже говорилось в одном из роликов, называется «Некромантия мира Патарианы. Можете посмотреть, если интересно. Что скажете по поводу предположения, что Дамблдор – это смерть? Просматриваются интересные, на мой взгляд, не только, на мой взгляд, параллели между судьбами трех братьев в сказке и судьбами Волдеморта, Снейпа и Гарри. Волдеморт стремился к власти, Стремился обмануть смерть, но погиб в итоге. Северус потерял любимую женщину, ран, ушедшую из жизни. Тоже погиб, а Гарри хотел жить. В один прекрасный момент получил мантию невидимку от Дамблдора. В, руки Альбуса вообще, в, руки, в руках Альбуса вообще побывали все три дара. Заранее благодарен за ответ. Ну, тут, как и в предыдущем вопросе, неведомая мне попытка натянуть сову на Хогвартс. Придумать что-то, чего нет даже близко, и усложнять простую, в общем-то, вещь. Дамблдор никакая не смерть. Это просто талантливый чародей. Умный, мудрый. Но обычный при этом человек со своими закидонами, со своими отрицательными чертами характера и присущими всем время от времени глупостями. Благодаря одной из таких глупостей он и надел кольцо Марвела, зная, что это крест и получил смертельную вечи. Обычный человек. Талантливый, но не более того. В ролике про драконов ты я говорил, что только опалово-глазый антипод обитает в долинах, а не в горах. Но как в горах может обитать венгерский хвосторок, если Венгрия самая плоская страна в Европе? И я все никак не могу понять, в каком виде Володька, <смех> Володька, находился в Албании. Будь лебеден, расскажи. Про драконов информация взята из Википедии и Термора. Сам я в Венгрии не был, если честно, и понятия не имею даже, где это. Откуда там горы, я не знаю, у Роулинг спроси, может она их там видела. Ну, про форму Волдеморта тут все просто. Он сам об этом говорил в четвертой книге. «Я был меньше, чем дух, меньше, чем самое захудалое привидение. Это развоплощенная форма человека, разорвавшего свою душу, да еще и на такое количество частей. Извини, но это исчерпывающее определение. Я не знаю, как еще подробнее тебе объяснить». Вопрос касательно действия некоторых заклинаний на людей. У нас есть проклятие смерти, самое страшное из непростительных. Человек просто умирает. А еще у нас есть заклинания бомбарда или бомбарда максима, которые и просто засов клетки разбить могут, как в третьем фильме, или же стену взорвать, как в пятом. А если мы жахнем бомбарды по человеку, он, оно просто не сработает, или же он разлетится на куски? Кстати, хороший вопрос. Неизвестно, но есть основания предполагать, что бомбарды работают с неживыми объектами. Фильмы не в счет, сразу говорю, там на лор плевали все. Однако это не значит, что им нельзя убить». Взрывная волна от заклинания вполне способна нанести непоправимый ущерб. Напомню, именно так погиб Фред Уизли, да и Белатриса Лестердж тоже не от Авада Кедавра погибла. То есть обычным заклинанием тоже можно убить, да, но это еще постараться надо. Авада Кедавр это черная магия, к тому же от нее нельзя спастись. Поэтому она просто как-то проще в этом плане. Хотя простота тут тоже сильно относительна. Как думаешь, когда примерно присылает письма из Хогвартса о поступлении? Объясню. Гарри получил письмо за месяц до начала учебы, и это совпадает с его 11-летием. Например, Гермиона получается старше своих однокурсников на год, так как у него день рождения в сентябре, а ребенок не может учиться в Хогвартсе, если ему не исполнилось 11. Получается, Гермионе должны были сообщить о поступлении в Хогвартс минимум за месяц до 1 сентября, иначе ее могли бы записать в обычную школу, а так она ждала целый год. Надеюсь, понятно изложила свою мысль. Ну, Школьные учителя тоже не дураки. Если ребенок исполняется в этом году 11, значит нет смысла до такого формализма опускаться и плевать на учеников, как это сделали в случае с Трангрессией. А, в принципе, Трангрессировать до совершеннолетия запрещено, скорее всего, из-за ответственности, которая в таком случае перекладывается не на наставника и школу, а на самого ученика и его родителей. А письмо присылают за 2-3 месяца до начала учебного года. Случай с Гарри он особый, там письмо, как и почтальон, были намеренно приворочены к дню рождения, чтобы создать у Гарри нужные впечатления о школе, Хагриде, Дамблдоре, Министерстве, да и вообще о магии в целом, да и о себе в частности. У Гриффиндора был меч, а есть ли оружие у других факультетов, например, секира Слизарина? Ты сейчас скажи бумеранг, как Тевран. У слизеринцев целая тайная комната с Василиском, нафига им оружие. У Пафендуи, как урана тоже не оружие. Ну так а у самих основателей наверняка было личное зачарованное оружие, просто они, вероятно, не придавали этим везделушкам особого значения. А то и вовсе не использовали. А меч Гриффиндора у него своя история. То есть он уже и в руках гоблинов успел побывать, и в руках магов. Там, если спросить гоблинов, там целая история так, знаете накопается. Поэтому это символ не столько Годрика, сколько, наверное, символ Эпохи. Даже так. Либо каких-то определенных событий. Как думаешь, могли ли Дементоры уничтожить Крестража? Высосать с помощью поцелуя осколок души из дневника или чаши, и все, стража нет. Не думаю. И Кристраж, и Дементора – это порождение черной магии, а ворон ворону глаз не выклюет, просто не сможет. К тому же Кристраж – это не живое существо. Есть у меня такое предположение, что это уж скорее Кристраж высосет Дементора, если сопоставлять степень могущества сравниваемых объектов. Змея Волдеморта такая умная, потому что на Кристраж, если так, то, как думаешь, можно похожим образом вырастить своих собственных духовных клонов в других людях, может, из них получится эта такая великолепная семерка, которая будет действовать как одно целое вроде эффекта боевой медитации? Нет, не будет. Часть души в змее позволяет Волдеморту более тонко ей управлять, не более того. Змея остается змеей с довольно низким интеллектом. Где она там умная, непонятно. То, что она слушается его команд, ну так он змею уст. Вот и вся разгадка. Ну что ж, на сегодня хватит, а то у вас так варя в котелке закипит. У меня уж так точно. Торжественно клянусь, что вскоре я вернусь. А пока что не забывайте о правилах волшебной гигиены. Мойте руки перед колдовством. Нокс.